Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим, зачем идти на выборы. Выборы – основной способ воздействия граждан на власть. Почему все же стоит ходить на выборы? Первая и самая важная причина – право голоса Право выбора дано Верховным законам Конституции, всем гражданам России. Реализация этого права дает возможность участвовать в процессе управления государством, влиять на власть и даже менять ее. От того, кого выберем, зависит наша дальнейшая жизнь. Участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не декларированной гражданской позиции, о том, что происходящее и в стране, и в родном городе не безразлично. Гражданин, использующий свой голос, а не выбрасывающий его на все четыре стороны, достоин уважения. Максимальная явка – залог честных выборов. Избирательный участок находится в шаговой доступности от места проживания. Среднее время на голосование для избирателя – минут 15 с учетом дороги. Неужели вам жалко всего 15 минут своего времени для хорошего дела? Вы настолько ленивы и апатичны? Более это ответственность. Только избиратели несут ответственность за все происходящее в стране, городе, районе. И, наконец, участие в выборах снижает риск фальсификации. Чем больше людей пришло на избирательный участок, тем сложнее подделать результаты голосования. Ходить на выборы надо. А теперь поговорим о самых распространенных заблуждениях. «Мой голос ни на что не влияет». Участие в выборах – гражданский долг гражданина и его право выразить свою позицию по отношению к власти, действующей или будущей. Не нравится действующий чиновник или наоборот очень нравится определенный кандидат, есть возможность его поменять на того, кого вы считаете более эффективным управленцем. И чем больше тех, кто с вами согласен, тем выше шанс сменить неугодного. Чем больше избирателей примет участие в голосовании, выскажет свою волю, тем весомее будет эта самая воля. Это же очевидно. «Я никому не верю, потому на выборы не пойду» Порог явки, так иначе минимальное количество проголосовавших необходимо для признания результатов выборов на конкретном участке действительными, был отменен несколько лет назад. Это значит, что даже если в свою волю выразит всего один человек, Результат будет действительным. И этот результат может вам не понравиться. Придите на участок и проголосуйте за партию или кандидата наиболее близких вам по убеждению. Никому не верю, но приду и испорчу бюллетень Недействительные испорченные бюллетени не распределяются между кандидатами. Таким образом можно проголосовать за того, чья позиция совсем не близка. Голосуйте за того, с кем согласны. Хоть чуть-чуть, причины для этого указаны выше и ниже. Зачем идти на выборы, если результаты все равно будут подделаны? Вот потому и надо, что чем выше явка избирателей, тем сложнее фальсифицировать результаты выборов. А из-за того, что вы на участок не придете, вы сами лично даете отличную возможность использовать ваш бюллетень за вас. Не давайте такой возможности. Для честных выборов необходима максимальная явка, необходим каждый голос. Власть принимает решения, которые нужны ей, а мнение народа никого не интересует. Если бы народ активнее высказывал свое мнение, таких мыслей бы не было. Да, изменения происходят не сразу и не вдруг. Это постепенный процесс, но именно в ваших силах его не только запустить, но и продолжать влиять на принятие властных решений. Сидеть на кухне, охаивая а власть непродуктивно. Это просто бесполезное сотрясание воздуха. К тому же, не проголосовав морального права, обсуждать ситуацию у вас нет, так как вы не приложили никаких усилий для ее изменения. Не оправдывайте собственное бездействие. Идите на выборы и голосуйте, потому что это единственный действительный рычаг народного влияния. С уважением, Максим и команда канала ЗАНОнлайн.